Что такое чинахи? Все очень просто, это мясо с овощами в соусе, которое является традиционным в грузинской кухне. На Украине готовят аналогичное под названием печенье, только со свининой. Традиционно, чинахи, это блюдо грузинской кухни, которое готовят во многих странах. В национальное чинахи входит курдючий жир, который можно заменить или не использовать. В данном случае у нас будет куриное филе, но можно взять и любое другое мясо. Даже на Кавказе иногда готовят чинахи из курицы в горшочках в домашних условиях из грудок, вариантов приготовления данного блюда может быть тоже несколько, в казане или в горшочках. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. 1. Начинаем с нарезки куриного филе, кусочки следует делать среднего размера, после того, как мясо будет нарезано, отправляем его на дно горшочка. Также нарезаем лук, мелко, и отправляем его на курицу сверху. 2. Лук можно класть первым слоем, особой разницы не будет и вкус блюда от этого не изменится. 3. Далее, нарезка картофеля, шинкуем его кубиками среднего размера и выкладываем его в горшочек, по желанию, можно промазывать слои майонезом. 4. Последний слой. Баклажаны. Их можно нарезать кубиками или соломкой. После следует зелень петрушки и чеснок. Не забываем добавить соль, лавровый лист и горошек, третью часть стакана воды и, самое главное, томаты. Их следует приготовить так. Ошпарить кипятком, снять кожуру и пропустить в блендере. После этого отправить на сковороду. Немного протушить и отправить в виде соуса к нашему мясу в горшочек. Отправляем закрытые горшочки в духовку на полчаса. Оптимальная температура для запекания – 170 градусов. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Ингредиенты этого вкуснейшего блюда. Куриное филе – одна штука. Баклажаны – 2 штуки, лук, одна штука, картофель 3 штуки, помидоры, 2 штуки, чеснок, 2 зубчика, зелень по вкусу, соли приправы по вкусу, количество порций, 2. Комментируем, лайкаем или дизлайкаем, подписываемся, чтобы не пропустить новые вкуснышки моего канала. Всем Марии, удачи, и дачи у Марии, увидимся.